Друзья, всем привет! Меня зовут Юда. вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить ужин или обед, мы будем готовить макароны с фаршем. Это максимально простое, очень легкое, вкусное и сытное блюдо. Его можно назвать макароны с фаршем, макароны по-флотски, макароны с соусом болоньезе, в общем, как вам больше нравится, главное это результат. Но перед тем, как посмотреть рецепт, обязательно поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Нам понадобятся любые макароны, у меня вот такие вот спагетти от Барила, фарш, он может быть домашний, может быть покупной, у меня вот такой вот говяжий фарш, сыр, у меня это пармезан, мне кажется, паста просто идеально сочетается с пармезаном, но в принципе можно взять любой твердый сыр, который вам нравится. Сухой чеснок, можно заменить на свежий. И соус. У меня такой вот а, томатный соус для макарон. Здесь в составе у нас перетертые томаты и прованские травы. То есть, в принципе, больше ничего добавлять не нужно. И можно использовать просто томатную пасту, и тогда можно добавить, например, базилик или свежую петрушку. Кстати, огромный плюс этого рецепта, что готовить блюдо мы будем в одной посудине. У вас может быть сковородка, у меня вот такая вот глубокая сковородка. Мы ставим ее на плиту на достаточно сильный огонь, наливаем оливковое масло и его разогреваем. Пока у нас масло разогревается, нужно поставить чайник, чтобы вода закипела. Когда масло разогреется, добавляем в сковородку фарш. Разбиваем его и обжариваем. Готовим фарш примерно минут 7-10, он должен приготовиться, зарумянится, вода должна выпариться, и потом будем добавлять все остальные ингредиенты. Теперь можно добавлять макароны. Я на двоих беру вот такую вот порцию, мне кажется, этого достаточно, и кладем макароны прямо в сковородку. Они сначала не умещаются, но это нормально. Теперь добавляем соус. Думаю, что две ложки, ну, давайте лучше три положим, чтобы было вкуснее. Так, сухой чеснок, немножко для аромата. И теперь наливаем кипяток. У нас сейчас макароны чуть-чуть внизу разварятся, и они уместятся в сковородку. И после этого мы закроем крышкой и будем готовить примерно 10 минут. Если у вас сковородка большая, идеально, если макароны у вас уместятся. Или можно взять просто макарошки, не такие длинные, какие-то там рожки или спиральки. Все, теперь ждем. Все, макароны у нас все вошли в сковородку. Теперь мы накрываем ее крышкой и готовим примерно 10 минут. Потом откроем и посмотрим. Через 10 минут открываем крышку, смотрим, что у нас здесь. Мне кажется, можно еще чуть-чуть поготовить, но я сначала перемешаю и оставлю еще на 5 минут. Наши макароны готовы. Теперь мы их попробуем по вкусу и, если нужно, будет подсолим. Почему мы это не делаем сразу? Потому что, во-первых, мы будем посыпать их сыром, пармезаном, он уже соленый, и соус, который мы добавляли, томатный, он тоже соленый, и поэтому я никогда не добавляю соль сразу, чтобы просто не было лишнего, чем должно быть в блюде. Пробуем, солим, посыпаем сыром, можно кушать. Как вкусно пахнет, божечки-кошечки. Это просто шикарно. Я сейчас не буду долго болтать, потому что я очень хочу поесть. Пока макароны горячие, они очень вкусные, они еще не слипли, сыр еще не растаял. Это просто божественно. Я считаю, что макароны нужно есть сразу. Сварили, съели, не стоит их хранить в холодильнике. Друзья, поэтому готовьте макароны по этому рецепту, пишите в отзывах, ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на мой канал. Пока!